Всем здарова, ребят! Ну что мы сегодня на аккаунте Андрюхи на опять этом бешеном аккаунте. Вы знаете этот аккаунт айс сервер На аккаунте Виталика мы паролили Ну, честно скажу, вообще просто фигня упала нам. Но попробуем сейчас после обновления на этом аккаунте затащить Было бы круто, если было с бесплаточки, ребят, гильдия а А.С. сервер первые места, кидайте заявочки на прием А.С. сервер топовый, топовая гильдия и хорошие ребята. В общем. У нас сегодня выбивание, как обычно, после обновления Берсерка. Колдуна, я думаю, мы будем ловить за пыльцу. Было 9 тысяч, надеюсь, он ее не потратил. Так, где там она? 7500 оставил. Ну, остров будет чуть-чуть попозже. В общем, поехали. 150 тысяч. А с вас, как обычно, лайки. Поехали тратить, ловить удачу. Ну, я не знаю. Ледяной феникс. Нифига себе. Причем сразу же практически. Ого. Ничего себе. Ледяшка. Космо. <с içinde> Что то такое, блядь. За 5к космо и ледяха. Ну, я надеюсь, мы сейчас тут просто тупо жахнем. Рандомчик. Смертушка. Блин, ну надо, надо вытащить героя недостающего. Знаю, мне он зашел на, на ура. Укротитель. Рыцарь. И я. 20к уже улетел. Просто, просто улетел, ребят. друид Сукуп, Варлок. Рандомчик, ну давай, командорка, бочка, триант, блин, пипец какой-то творится на этом Майосе, не знаю, мне вот, наверное, больше всего здесь не везет выбивать героев, наверное, как и всем ребятам, говорят, тут 100, 200, 300к просто улетает, и нифига нету, потом в итоге все просто себе его покупают. Бульдозер. Асурик. Ну давай уже. Медуска. знаете, герои реально такое. Фрейка. Бугимен. Королева Гарпи. Баурома. Да. Капитан Дрейк, рыцарь. Вспоминаю те времена, когда миллионы готов был сливать на героев. Сейчас смотришь и понимаешь, что это просто бессмысленно. Смотрите, 50к. Ну, в принципе, дроп героев действительно такой. Крутой. Космофен там. И все остальное, но почему у нас не падает Берсеркер? Я не знаю, вот просто тупо по 100 тысяч ребята сливают, а то и больше, и нифига. А завтра его будут продавать за копейки. Ворожей свалин. Седна. Друид. Ну. Кенди где-то рядом. Он где-то рядом. Паладин. Рядом только паладин. Так, не видел, кто там у нас упал. Не, его нету. Три альфа-самца. Жирует Андрюха. 70 тысяч, ребят. Yeah. Блин, правтыкал опять. 70к уже улетело просто. В никуда. Бугимен. Блин, да что за фигня? Нажимаю, оно что-то как тупит. Всегда так с ролом печально все. так малышник ну рандомчик давай надо надо покупать срочно админ панель на с 70 тысяч и пока ребята у нас пусто сноу блин трэш какой-то ворожай еще один Хладный, блин. Да. Махатма, ведьма. Ну, топовый герой. Зем... Блять, землеройка. Я уже думал, это все уже. Берсеркер. Мне уже на каждом герое виднеется берсеркер. Драка с богрома. Череп. Сердцеедка. Медуска. Ну, давай. ПБшка. И опять этот Сосакула, блин. Ну, сколько его будет падать? Просто трэш какой-то. Фрэнк. Уже движемся к стака, ребят. Стока. Ворожай, рыцарь. Блять, жесть. Паладин. 100 тысяч самоцветов и нифига это падла не падает нам. Ну. Не Нету его. Я просто, честно говоря, в шоке с того, как он хреново падает. Точнее, вообще никак. То ли они шансы какие-то подкручивают, то ли я не знаю, ну реально. Эти роллинги это просто тупо сливы миллионов самоцветов, наверное, в первые дни. И в итоге, ребята, нифига не получают. В итоге все равно донатит, выбивает его за донат. Махатма еще одна. Ну почему не Берсерк, Арташка, Паладин, Укрот. жесть. Два бугимена. Я в шоке. Просто тупо пипец. Два бугича. Трифит. Дед Мороз. Блять, Матрона. Как она уже достала. Когда надо было, она нифига не падала. Сейчас она просто тупо падает... При каждом ролинге. Ну что это за фигня? И G -G. <свист> Да, блядь! Сука, это Матрона, блядь. Там <свист> Сука, блядь. А -а -а, я фигею просто. Я просто, блядь, в шоке. Я уже думал, что это, знаете, упало... Чё-то себе так. блять, Просто пипец. Триант. Дед Мороз. Такая была надежда на то, сейчас там будет один, и это недостающий именно он. Фиг там, блядь. Обычная Матрона. Я в шоке просто. Блять, жесть. Вот это облом. Вот это я, конечно, понадеялся. Блять, что-то так быстро я не успеваю посмотреть. Долбанная Матрона. Вот я не знаю. Это просто какой-то бред. Когда она вышла, ее хрен опять, Махатма. Хрен вытащишь. Час, блин, она падает при каждом роллинге. Миша, добрый вечер. жесть блин блин я не успеваю Оно то медленно то быстро да ребята призрачный всадник Чё я могу сказать шанс айджи сделала как обычно тупо чтобы люди сливали самоцветы знаете с такими темпами реально скоро просто надо будет только ролить на тех аккаунтах где есть Недостающих много героев без доната, да, им там много. На донатах смысла, вот я у себя тоже смысла, дальше рулить вообще не вижу никакого. Но все, что надо, самоцветы, это на созвездие Все. 15 тысяч. И. Что-то мы стали. Мы зависли, ребята. Что-то потратилось. Я даже не видел героев. Командора. Так, последних 10 тысяч. Не, ну это пипец. 170 тысяч и просто в никуда жесть оккультист ну спасибо одержимый просто жесть читайте за сегодня слили почти 300к и нифига не выпили просто тупо это падла не падает я в шоке в общем, такой вот, ребят, роллинг, обломинг. Пишите комменты, ставьте лайки. Я надеюсь, Андрюха дальше донять не будет. Дождется острова, и там вытащим уже, в принципе, пыли хватает. Возможно, там будет сразу же и новый герой, донатный и бездонатный. В общем, посмотрим. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.